Бытие 37 глава. И здесь рассказывается о жизни Иакова, и жил Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Тогда это была Ханаанская земля, она сегодня уже не Хананская. И если мы правильно понимаем, потому что здесь нету четкого указания, но в районе Бершевы жил Иаков. и Почему-то житие Иакова вдруг начинается с таких слов. "Иосиф это последний его сын – 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Йосеф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа больше всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду». И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев. И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И дальше мы читаем про сны Иосифа, про те видения, которые Бог показывал, о том, что в один день Юсеф, несмотря на то, что он младше, а так не было заведено, станет больше старших. И когда Иосиф рассказывал эти сны отцу, матери, братья слышали, то отец, мама впадали в такой как бы ступор, не понимая, о чем он говорит. Несмотря на то, что пророческий дух обитал в них, но не всегда все можно однозначно состыковать. Братья же просто исполнялись завистью. И после начинается история, которую мы все знаем, и я ее повторять не буду. Там ситуация, как братья просто кинули Йосефа в ров, и потом продали его. По тексту не вполне понятно, сколько раз продавали. И некоторые комментаторы говорят, первый раз продали Ишмаэлитам, каравану сыновей Ишмаэля, а потом перепродали Мадианитянам. Короче говоря, Иосиф оказался в Египте. И там на его голову упала масса-масса вещей, что мы помним или что мы должны вынести из этой истории. Там было... Ну, во-первых, предательство, там была зависть, там была масса страданий. Ну вот кто-то может только вообразить вещи, через которые проходил Йосеф. Я вчера вечером что-то выскочил у меня с этот один и хотел его посмотреть. Называется «Изгой». Наверное, вы видели его как э посылочная, как она называется, де -де Федекс компания, самолет упал, я не знаю, это правдивая история, неправдивая, но он нашел себя на необитаемом острове и пробыл там X времени 4 года, и потом чудом спасся, короче говоря, история просто ну, вот, э, страдальческая, и можно представить, вот он на плоте, и мысли наполняют его, и там он потом рассказывает своему другу, что он даже… Готов был расстаться с жизнью. Я говорю, что вот Иосиф в тех вещах, где он предаваем братьями, где он проходит через абсолютно ненормальные вещи, через предательство и страдания, измены. Параллельно с этим и покаяние, и восстановление, и испытание, и искушения. И опять мы помним, что там с ним происходило в Египте и последующее откровение и возвышение. О чем я хочу сказать? В большей или в меньшей мере такие вещи могут происходить и происходят по правде в жизни каждого человека». Но, то есть, я не могу сказать, то есть, не всякий для таких дел сотворен, чтобы быть испытан таким образом. Про Машеха Иешуа сказано, был испытан более всех сынов человеческих и это, превозмог это все так, что Господь посадил его на престоле величайшей славы. Но суть здесь в истории Иосифа интересная. Знаете, Иосиф не раптал. То есть нельзя сказать совсем не роптал. Нет человека, который совсем не ропщит. И могут приходить сомнения даже самым стойким. Когда мы читаем про последние моменты свободной жизни Иешуа до... Заключение под стражу, когда он молился в Гефсимании, в ган это место в Иерусалиме, где недавно были странные истории, там кто-то общину пытался, церковь пытались поджечь. Он когда молился, говорит, да минет чашесть, то есть он, он сын Божий, который был для этого пост, да минет чашу. то есть ропот. И вещи, которые заставляют нас сомневаться, а реально ли я для, и почему это мне, и как оно могло со мной, оно может быть с любым человеком, но важно, где ты и как ты потом выйдешь. И мы видим, что и Иосиф, и другие библейские герои дают нам поразительный пример, что они уходят от стороны ропота в сторону или смирение и терпение, или благодарение и терпение, или в какую-то ту сторону, где они просто доверяются Божьей воле. И всякий раз, без исключений, абсолютно без исключений, если человек в состоянии, Выйти со стороны тьмы, я имею в виду ропота, там, где он всех обвиняет и всех клянет, говоря «это из-за того, это из-за всего, это он такой, это он такой, или это я такой». Если он может уйти от этого и сказать «Господи, в этот момент помоги мне, выведи обстоятельства в другую плоскость», то нам Библия показывает, что это случается». И это то, что случилось потом с Юсефом.